Друзья, как вы видите, я сейчас зарабатываю 10 тысяч рублей каждый день в новой долгосрочной компании CryptoTrade.Van. Если вы хотите зарабатывать деньги на полном пассиве на протяжении долгого времени, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денег побольше!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 5-й 300% за 25 дней, 6-й 400% за 30 дней, 7-й 500% за 35 дней, 8-й 600% за 40 дней, 9-й план 700% за 45 дней, 10-й тарифный план 1000% за 60 дней. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Начисление прибыли каждый день. Статистика компании CryptoTrade.van Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый. Он стартовал вчера, 13 января. Проинвестировано на данный момент более 600 тысяч рублей. Выплачено более 11 тысяч. Участников на данный момент 521 человек. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа 3 уровня в глубину. 12%, 2% и 1%.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 Как мы видим в этом проекте у меня есть два активных депозита на 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей. По нему у меня начислена прибыль. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. А для начала давайте я еще перейду во вкладку партнеры. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет почти 9 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. На баланс у меня 10 тысяч 78 рублей.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 Как мы видим, деньги мне поступили плюс 10 тысяч 78 рублей. Выплата с компании CryptoTrade. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 500% за 35 дней. Начисление прибыли каждый день. Инвестирую я 20 тысяч рублей платежную систему. Я выбираю ПР. Друзья, сейчас двадцать тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек, и мы с вами продолжим.